одна из самых важных систем одна из самых важных денежных практик которую можно человеку представить это денежная практика обожаю вставайте ли садитесь утром представляете огненный Ничего не представляете, просто сидите и говорите, обожаю свою семью, обожаю то, где я живу, обожаю свою одежду, обожаю свои руки, обожаю свое лицо, обожаю то, куда я хожу, обожаю, вот, и начинайте произносить, что вы обожаете. Верьте в это, включайте это, даже если не верите в своем сердце, особенно, особенно по отношению к родителям, по отношению к тем, с кем вы живете, даже если вы этих людей ненавидите, делайте так. Эффект не заставит себя долго ждать. Я гарантирую вам успех. И это и снимет вам и блоки бедности, и все, что там...